Друзья, всем привет! Сегодня я нахожусь на нашем новом объекте. Это дом из газобетона. Вот сзади меня он находится. На котором мы будем монтировать полный цикл э, монтаж гибкой черепицы делать. Сейчас вот у нас начинается монтаж стропильной системы. Первый этап это мы устанавливаем урлат. Будем устанавливать его с помощью химического анкера. И сегодня я хочу показать вам как раз, как это сделать правильно. Монтаж химического анкера и монтаж урлата. Сейчас я закарабкался по лесам уже на крышу непосредственно, и хочу вам показать, с помощью каких инструментов и с помощью вообще каких материалов мы будем устанавливать мурлат на химический анкер. Значит, нам нужно следующее. У нас есть вот такой вот перфоратор со сверлом, есть динамометрический ключ, есть сверло по дереву, есть шуруповерт с сверлом перо 55 миллиметров, Пистолет для герметиков, сам химический анкер, щетка, щетка металлическая и вот такой вот насос. Проектировщик э, сказал, что нужно использовать шпильку 16 мм толщиной, э, шагом 800 мм. Вот мы уже здесь вот установили мурлат, между мурлатом и армопоясом у нас проложен специальный гидроизоляционный, э, гидроизоляционный материал. Мурлат у нас вот этот вот, сухой строганный брус 140 на 140 в химическом анкере, вот, кстати, химический анкер мы используем компанию Sormat. Сзади химического анкера у нас есть вся необходимая информация для того, чтобы его качественно, его качественно смонтировать. Вот если у нас, например, как здесь вот, шпилька идет 16 миллиметров, то вот в этой таблице написано, что если шпилька 16 миллиметров, то толщина, диаметр, отверстия, куда будет вставляться эта шпилька, должна быть. 20 миллиметров и глубина э, глубина э, отверстия должна быть от 80 миллиметров до 320 здесь мы делаем 150 миллиметров это тоже согласовано с э, проектировщиком вот у нас на перфораторе есть грубо говоря вот такая вот метка 150 миллиметров и сейчас мы будем сверлить значит у нас сверлок я уже говорил 20 миллиметров вот эта вот метка у нас сделана на 150 миллиметров в глубину, и вот сейчас будем производить процесс сверления. После того, как мы просверлили отверстие, нам нужно вот эту пыль убрать щеткой. Мы сметаем это все дело. Дальше ершиком... Проводим тоже по этому отверстию. Дальше берем насос, вот этот вот, который у нас здесь уже тоже подготовлен. И начинаем насосом вытаскивать, выдувать, вернее, всю пыль, которая у нас там есть. Еще раз. Тершечком. Убираем пыль. Еще раз пройдись, Макс. Дальше мы берем химический анкер. Берем пистолет. После того, как мы снимаем крышку, у нас есть вот такая вот фиговина непонятной формы. Ее надо срезать. Вот. Дальше мы накручиваем насадку Дальше нам нужно взять вот такую досочку примерно И ориентировочно 10 сантиметров раствора нам нужно выпустить до такого однородного цвета так положено по инструкции потому что вот этот вот первые первые 10 сантиметров они короче какие-то не очень качественные поэтому это обязательно нужно сделать давай берем эту доску дальше мы начинаем заполнять химическим анкером наши отверстия которые мы просверлили чуть-чуть мы не дозаполняем, потому что, когда мы будем сюда вкручивать шпильку, соответственно, она имеет тоже какой-то объем, и этот химический анкер начнет вылазить. Шпильку обязательно вкручиваем. После того, как мы установили шпильку, нам необходимо, чтобы у нас вот этот вот состав э, схватился, застыл. Для этого нужно определенное количество времени, в зависимости от того, какая у нас температура, в зависимости от производителя химического анкера. Конкретно у нас, как я уже говорил, химический анкер Соромат. Здесь вот есть такая вот верхняя таблица, в которой написано, что мы его можем использовать при температуре до минус 10 градусов. Сейчас у нас примерно температура минус 3, и, соответственно, дальше у нас есть информация по времени. Дальше, после того, как мы установили шпильку, после того, как она схватилась, нам необходимо устанавливать вот этот мурлат. Вот, соответственно, просовываем брус через шпильку, делаем вот это отверстие более широкое сверлом перо, устанавливаем шайбу и затягиваем гайкой. Шайба у нас диаметр ее 50 мм. Когда мы будем затягивать гайку, тут нужно учитывать один момент, что не просто мы его должны трещоткой затянуть, а с помощью динамометрическим ключом. Потому что вот в этих таблицах, которые здесь есть, тут есть такой показатель T-inst, вот, который показывает, с каким усилием мы должны закручивать, ну, прикручивать эту гайку. Здесь ньютон на метр, 80 ньютон на метров. С помощью э, динамометрического ключа мы данную операцию можем сделать вот у нас есть такая вот шкала ньютон на метр здесь вот он грубо говоря я вот сейчас поставил на 70 э, килоньютонов вот у нас риска такая небольшая видно в камеру нет да. вот на 70 где у нас 0 и 70 это значит 70 дальше я должен отчитывать 10 кН, и это как раз будет 80 вот я сюда ставлю 10, у нас получается 80 кН, у них шкала идет через 12, сейчас конкретно я выставил уже на 80 кН, и дальше я начинаю его затягивать, вот, соответственно мы устанавливаем его в положение закрутки, и сейчас будем прикручивать нашу гайку. Все, был щелчок значит необходимые усилия мы сделали и вот эта гайка у нас закручена правильно дальше мы подходим к установке второго маурлата посмотрите вот, -вот сверху если у нас здесь есть отверстие под шайбы небольшой небольшая наметка под сверление сейчас под глухарь глухари мы будем использовать вот такие вот длиной 25 сантиметров, ну или 250 мм Диаметр у него 10 мм Вот такая вот шайба, головка на 17 Делаем отверстие в шахматном порядке Шагом примерно там 50-60 сантиметров. У нас используется под маурлат Сухой строганный брусок 140 на 140, как вы видели уже Мы крепим на химический анкер И сверху на вот этот брус вот на этот брус мы крепим вот этот брус на глухари. Все рассчитано конструктором. Вот, вот так вот в шахматном порядке. Предварительно, вот у нас есть два шурика. Предварительно мы сверлим отверстие. Давай здесь вот, Макс. Для того, чтобы глухарь нормально туда заходил. дальше мы берем наш глухарь берем наш ударный шуруповерт и начинаем закручивать после того когда он туговато начинает идти мы берем наш динамометрический ключ с головкой на 17. И начинаем закручивать уже динамометрическим ключом. Еще один момент. Вот, стык у нас идет обязательно вот так вот запиленный, чтобы все было у нас, короче, по фэншуру. Вот таким вот, вроде как бы несложным способом мы устанавливаем урлат. Вот, конечно, использование глухарей по сравнению с конструкционными саморезами это вообще просто нечто, какой-то, не знаю, устаревший вид, мне кажется, строительства. Будем переходить на конструкционные саморезы. Когда мы будем монтировать вот эту вальмовую крышу, я буду показывать, как мы его будем собирать, ну, какие-то моменты, и вы увидите, насколько проще и круче закручивать конструкционный саморез, Саморез у нас конструкционный будет, но ну, самый, самый большой и самый длинный. Это у него диаметр 8 миллиметров. Он без всяких там трещоток, без всего, с помощью обычного шуруповерта. Очень легко закручивается в стропилку. Вот, но это будет уже в дальнейшем. А так, спасибо вам сегодня за внимание. Вот, и я поехал дальше по объектам. Всем пока.